Экспресс-супер-современный-эффективный курс. English Хочу все знать. Знание английского языка позволяет человеку обладать обширной информацией. А тот, кто владеет всей информацией, владеет всем миром. В какой бы точке земного шара мы не находились, мы всегда будем пользоваться услугами автотранспорта. Поэтому темой сегодняшнего английского урока номер 13 является такси. Так, начинаем наш урок, дорогие друзья. Стоянка такси. Такси стенд. Такси стенд. Может еще быть и такси рэнк. Такси рэнк. Здравствуйте. Hello. Hello. Доброе утро. Good morning. Good morning. Good д д Язык к небу, к верхнему нёбу, к зубам. Good morning. Моунинг, как вроде бы на нос так говорить. Моунинг, моунинг, моунинг. Добрый вечер. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Привет. Hi. Hi. Меня зовут. My name is... My name is... Я согласен. I agree. I agree. Я не могу. I can not. I can not. Или краткого. I can't. I can't. Я не согласен. I don't agree. I don't agree. Конечно. Certainly. Settenly. Продолжаем работать. <coughs> Подождите, пожалуйста. Wait a minute, please. Wait a minute, please. Извините, который час. Excuse me. What time is it? Excuse me, what time is it? Excuse me, what time is it? Я заблудился. I lost. I lost. I lost. Простите, пожалуйста. Excuse me, please. Excuse me, please. Извините. Sorry. Sorry. В том случае, если вы причинили кому-нибудь неудобство. Sorry. Я хотел бы... I would like... Я хотел бы... I would like... Или сокращенно... I'd like, I'd like, I'd like. Я хотел бы. Дайте мне, пожалуйста. Give me please, give me please. Мне нужен такси. I need taxi, I need taxi. Вы свободны? Are you free? Are you free? Отвезите меня по этому адресу. Или доставьте меня по этому адресу. Никаких отвезите, не надо. This address, please. This address, please. Буквально этот адрес Пожалуйста, отвезите меня в центр города. To the city, center, please. To the city, center, please. To the city, center, please. Центр города, пожалуйста. To the city, center, please. Восстановите здесь, пожалуйста. Stop here, please. Stop here, please. Остановитесь здесь, пожалуйста. Stop here, please. Дорогие друзья, мы продолжаем работать. Как сказать, например, сколько с меня? How much must I pay? how much, сколько must, должен I, я платить, I pay. Можно заменить по-другому сказать. Вместо must можно говорить have to или has to. Или в прошедшем времени have to, или в будущем will have. Вот. Поэтому можно и сказать how much have I to pay. Это сколько должен я платить. Не имеет значения. Но ну, можно и так запомнить. How much must I pay? Причем must перед ним есть I. Потому что это вопросительное предложение. Следующее предложение. Квитанции, пожалуйста. A receipt, please. A receipt, please. A receipt, please. A receipt, please. Квитанции, пожалуйста. A receipt. Please. Спасибо. Thank you. Thank you. Кончик языка между зубами. Thank you. Thank you. Я хочу в центр города. Как сказать, я хочу в центр города? I want to the city center. I want. Я хочу. To the city center. Я хочу центр города. Куда? Ту. Этот предлог указывает направление. To. I want to. The city center. Отвезите меня на автовокзал. <coughs> Никаких отвезите. Никаких меня не надо. Куда? Значит, предлог ту. To the coach station. To the coach station. To the coach station. Мне нужно в гостиницу. Или мне надо в гостиницу. I need. Мне нужно. I need куда? To hold. To hold. I need to hold. Сколько это займет времени? Сколько это занимает времени? Как долго это занимает, чтобы доехать куда-то? How long does it take? Буквально, сколько это берет? Занимает времени. How long does it take? Сколько это берет? Сколько эта поездка стоит? Как дорого? How much does this trip cost? How much does this cost? Сколько this trip эта поездка cost стоит? How much does this trip cost? Последнее предложение. Скажите, когда мы приедем? Скажите, пожалуйста, когда мы приедем? Tell me please, tell me please, when we come, when we come, tell me please, when we come, when we come. When we come. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как всегда, как обычно, подведем итоги. Итак. Стоянка такси. Такси, стенд. Такси, стенд. Такси, стенд. Стоянка такси. Такси, пэнк. Такси, пэнк. Может быть еще. Такси, пэнк. Стоянка такси. «Мне нужно такси», «Мне нужно такси», «I need a taxi», «I need a taxi», «I need a taxi», «Вы свободны?», «Are you free?», «Are you free?», «Отвезите меня по этому адресу», «Никаких отвезите». This address, please. This address, please. This address, please. Отвезите меня в центр города. Никаких отвезите меня. От, отвезите куда? Предлог to. To the city, sensible. Please. To the city. Centre. Please. To the city. Center. Please. Остановитесь здесь. Пожалуйста. Stop here. Please. Stop. No, oh. Stop here. Please. Stop here. Please. Подождите здесь. Wait, wait here, please. Wait here, please. Wait here, please. Скажите, сколько с меня? Tell me. How much must I pay? How much must I pay? Tell me, скажите мне, сколько с меня? How much must I pay? Или how much have I to pay. Have I to pay. Сколько я должен заплатить? How much must I pay? Квитанцию, пожалуйста. Квитанцию, пожалуйста. A receipt, a receipt please, a receipt please, квитанция, a receipt, a receipt, please, спасибо, thank you, thank you, не thank you, а thank you, think, думать, to think, это думать, полагать, считать, это to think, а to think, это благодарить, Thank you, спасибо. Итак, спасибо, thank you. Кончик языка, языка между зубами. Попробуйте сказать язык между зубами, верхними и нижними исками. Итак, скажите, thank, thank you. Спасибо, thank you. До свидания. Goodbye, goodbye, ударение на ай, ай. Good. Bye. Good bye! <coughs> Дорогие друзья, наш урок завершен. С вами был канал The English. И я, Петр Горбатюк. На, на следующем занятии, на следующем уроке номер 14, мы будем отрабатывать и разбирать э, слова, необходимые нам, когда мы находимся в метро. Это слово-сочетания различные, а также фразы, которые помогут нам э, хорошо ориентироваться в метро, находясь в чужом горе, городе и свободно общаться на английском языке. Пока. Кликайте на мой канал. Подписывайтесь. So long.